Гиранья, сборник мужской лирики, не ангел, Читает роман Светозаров. Аннотация В этом сборнике я собрала мужскую лирику, написанную мной до мая 2021 года. Тут и мужская любовная лирика, и просто стихи о жизни, которые я написала бы, если бы была мужчиной. Как у меня это получилось, судить вам. Содержит нецензурную брань. Экзамен жизни сдал я на отлично. Всего добился, многого достиг. Но к многолюдным улицам столичным за столько лет все так и не привык. В людском потоке, наравне со всеми, куда-то торопясь, бегу опять. И не спасают даже воскресенье. Здесь просто невозможно не бежать. А далеко на севере России Встает к станку под заводской гудок Такой родной, уютный и красивый Спокойный мой рабочий городок. Там некуда бежать, все очень близко, Народ суровей с виду, но добрей. И выцветшее небо низко-низко Лежит на кронах старых тополей. Я не слабак, но вам открою карты. Бывает трудно, как тут не крепись. И я во сне беру билет плацкартный, чтоб ехать к маме с папой в Новодвинск. Под разговоры долгие в плацкарте я будто снова еду в Новодвинск. Уехал в мегаполис за успехом. Там больше шансов, что уж говорить. Но снится мне ночами я... Приехал. В двинские волны руки опустить. И солнце мне лучи кладет на плечи, Не обжигая, а благословя, Чтобы мне потом везде шагалось легче, Мне дарит силы родина моя. И вот однажды, кажется, в субботу, Не нужен повод, просто выходной. Мой Новодвинск, я первым самолетом Лечу к тебе, мне хочется домой. И я не раз к тебе еще приеду, ты не стесняйся сниться мне, зови. Мы будем вместе праздновать победы и признаваться в дружбе и любви. Я не слабак, но вам открою карты. Бывает трудно, как тут не крепись. И я во сне беру билет плацкартный. Чтоб ехать к маме с папой в Новодвинск. Под разговоры долгие в плацкарте. Я будто снова еду в Новодвинск. Все поднимают за тебя бокал. И дружно поздравляют с днем рождения. Желая, чтоб все то, что ты искал, сбылось а не болело наваждением несбыточным, а времени чуть-чуть осталось, продуктивных лет так двадцать, и, наконец-то, хочется вздохнуть, и, наконец-то, жизнью наслаждаться. Все эти годы лес куда-то вверх, крапкаясь к успеху, рвал и жилы, и сердце, и надежды на успех. За горизонтом также и не жил, и по факту не познал, что значит жизнь, с любимой очень женщиной, той самой. Лишь по спине похлопает «Держись», все понимая, друг надежный самый. И близкие, ни денег, ни побед, давно уж не желают, понимая, все есть давно, вот только счастья нет, и лишь любви большой-большой желают и грустный праздник стал еще грустней, когда себя обманывать не надо. Все эти годы думаешь о ней в своей вип-зоне филиала Ада. Ангелом. Всегда я был твоим ангелом. День и ночь служил тебе, словно пес. А когда ты вдруг срывалась и падала, Каждый раз, когда с вершин своих падала, я ловил и на руках тебя нес, на руках тебя, любимую, нес. Ангелом, я был твоим личным ангелом, но не спас тебя однажды, прости. Я любил, но чем страшнее ты падала, чем сильнее и чем больнее ты падала, тем тебя я мог подольше нести на руках тебя по жизни нести. Ангелом твоим считался, хранителем, чтоб всегда стоять за правым плечом, но хотел в твоих глазах победителем, быть всегда лишь только сам победителем, но не стал, а стал твоим палачом. Ангел твой тебе же стал палачом. Ангелом,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 почти инкогнито, разит на вынос. Сколько не учит прошлое, никто не верит. Нас ничего хорошего не ждет за дверью. Если чихнешь на улице, повяжут сразу. Не выходи, будь умницей, игнорь заразу. Не выходи, пожалуйста, там вирус страшный. Злись, негодуй и жалуйся, ему не важно. Шторы, смотри, задернуты. Ложись поближе. Только прошу, из комнаты не выходи же. Стирал из памяти номера. Счищал из самых последних сил. От пустоты этой умирал. И по ночам то скулил, то выл. Жена привычно толкнула в бок. Опять кошмар. Ничего, я здесь. Ты б никогда ей сказать не смог. Она тот самый кошмар и есть. Женился, будто такой пустяк. Так долго вместе, пора и в ЗАГС. Другая женщина просто так, С двумя бриллиантами синих глаз, Пленила сердце, покою крав, Равна и норовым, и умом. И, может, был ты не так уж прав, когда не с ней начал строить дом. Тогда семью сохранить решил, Мол, увлечение перешагнул. И забывал из последних сил Все двадцать лет лишь ее одно. Стирал из памяти номера, Прикосновения, как тату, Сдирал, выбеливал, умирал, Взывал о помощи в пустоту. А она была крепка, как весенний наст. По нему медведь, и тот мог ходить пешком. Та, которая не бросит и не предаст, и коня из дома выведет босиком. Да гори с синим пламенем, этот дом. Только жалко очень котика и коня. Она всех спасет, конечно, но дело в том, что не видно в этом доме в дыму меня. А я и сегодня шел по ней, как всегда, думал по колено максимум глубины, а шагнул по пояс, и не достать до дна, и виню ее, не вижу своей вины. Так, не зная броду, ломимся напролом, по сугробам, лужам, омутам, не нырять, а потом скулим обиженное, облом, все не так пошло. Обидно же, сука, блядь. Ты когда-то все и невозможное ей простишь. Ни звонки, ни письма и ни и глухую тишь. Ведь давно научен басами музыки коньяком, до да педалью в пол, до да скоростью в горле ком. Разбавлять слезами и с болью сглатывать все свое. Каждый час в смартфоне френдлист проматывать до нее. Нет ли новых фото и что там в статусах за намек? Будто каждый любящий рядом был бы, хотел бы, смог. А на расстоянии слишком просто мол любить мечту. Что любовь лишь выбор, и ты мол выбрал другую, ту. Так теперь не надо любви до гроба по СМС. Раз не будем вместе, мы знаем оба. Ты там, я здесь. Гвозди в крышку гроба любви задушенной забивать. Коньяком до да скоростью заглушать ее, забывать. И басы на максимум рвут в наушниках эту тишь. Неотвеченных. Ты когда-то ей все простишь очень прошу тебя просто когда-нибудь снись это недорого и не ресурсозатратно жизнь без тебя медстраховка осага и СНИЛС не покрывают и только немного зарплата радует писком гуляем сегодня на все в питере Пить и Архангельск, конечно, не хуже. Днями бежим, словно белки в своем колесе, а по ночам заливаем уставшие души. Белым ночам кто-то выдал лицензию на... аттракцион, обнаженные чувства и нервы. Каждый нюанс, словно камень в ущелье до дна, с грохотом вниз, в камнепаде истерики первой. Очень прошу тебя, просто когда-нибудь снись. Это недорого и не ресурсозатратно, словно путевка в волшебную новую жизнь, ночь на двоих, из которой так больно обратно. Бежать, стремглав от памяти, кричащей, Как был ошеломительно неправ когда любовь, признав не настоящей, а так одной из тысячи забав, других ты отложил ее, оставил, до лучших, а наступят ли времен, как вдруг она в своей игре без правил стучит в виски любимым из имен. И ты, сильнее стискивая зубы, играя желваками, гасишь злость. Зачем опять? Ее глаза и губы стоп-кадрами. Зачем отозвалось все то, что так и не случилось, болью, фантомной где-то в области ребра, того, что взял Господь, когда с любовью лепил ее для света и добра? Зачем вся та бессмысленная гонка за счастьем и успехом столько лет, когда не только счастье, а ребенка, с ее глазами не было и нет. Есть дом большой, с пустой всегда кроватью. Есть планов грандиозных громадье. И деньги есть, на внуков даже хватит. Все есть. Нет счастья без нее. Я не искал, учтя печальный опыт всех прошлых жизней, Здесь твоих следов, в экраны, мониторы, телескопы не вглядывался, Образы из снов, по ведьминым, тобой забытым, свитком, Не брался расшифровывать один. Мне память о тебе такая пытка: Без памяти, боюкать и досидин, мечтал, но вдруг под левой диафрагмой занаябрил былой надежды свет. Прозрачный, ледяной, холодный, наглый, подбросив нагло твой случайный след. И я, волнуясь за неровный почерк, прости, Кричу рефреном между строк, Люблю в стихах, хороших, между прочим. Пол жизни тишины еще не срок. А это просто день плохой, не жизнь. И просто дождь, а ты не по погоде чуть-чуть одет, Но лишь шепнет «держись», тихонько кто-то близкий, боль уходит. Не на совсем, конечно, нет чудес в реальности, где ты большой и взрослый, Но отступает, как отходит лес на шаг с дороги, освещенной просто. Бесстрашно наглым дальним светом фар, И лес, как лес, и скатертью дорога, И осени пылающий пожар, Не осень жизни, а подарок Бога. Волосы по плечам, два золотых снопа, В них бы, да по ночам, видимо, не судьба. Как оказался злом, сердце любовный пыл, Нервы морским узлом. Господи, где ты был? Сам понимаю все, вызубрил с а да я. Чертово колесо, жизни календаря крутится. Я верчусь белкой всю жизнь, но вдруг Сложная гамма чувств Разъединила круг. Больно пока дышать, Сил не хватает, но... Годы как будто вспять, Кадрами, как в кино, Не от нее, а к ней, Будто всю жизнь бегу. Мог бы, бежал быстрей, Только вот не могу. Солнце в ее глазах, Серых тонув полста. Мне бы не только в снах, Жить бы с ней лет до ста, мне бы в ее дому вечный найти приют. Господи, где кому ключ к нему выдают. Это конец ознакомительного фрагмента. Для того, чтобы послушать книгу целиком, переходите по ссылке.